Answer, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than running back myself a fool. No point in trusting anyone. Your eyes are dim and they steam me up. Never Мальчишки, хочу сказать, вот именно по данному месту, где я сейчас нахожусь Здесь очень хорошо провожать закат, находясь в кафе То есть можно приехать перед закатом, занять себе прям или первый ряд, или второй Сесть и провожать закат, но обязательно возьмите от комаров какую-то пшикалку Потому что... Загрызут. Ну, купаться здесь как бы не очень, потому что каменистый берег. Так что, здесь чисто проводить закат. Если у кого-то возникнет желание сюда приехать, именно на этот э, пляж, то, пожалуйста, также поставить, у вас попросились. Ну, а я сейчас поужинаю и... Поеду спать Завтра утром первым парома Френд мы заказ сделаем Поеду уже на Материк Снимать другие видео Вам интересно Вы можете посмотреть Потому что есть очень интересные места Сам хочу туда с удовольствием попасть В очень... общем Кому было интересно Обзоры примерно По Качангу Пишите комментарии ставьте лайки, делитесь в соцсетях, рассказывайте своим друзьям. В общем, оставайтесь со мной, со мной будет интересней. Поехали дальше. Ну что, доброе утро, девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки. А, ну второй день нас погода не радует, и как бы оставаться на острове я не вижу смысла, потому что вчера под дождик, только ближе к вечеру погода распогодилась вот, кстати, этот участок дороги, где вот расширили в принципе можно нормально ехать не надо там прижиматься к обочине или бояться, что у вас встречная машина протаранит вот посмотрите, какая она стала широкая в общем можно спокойно ехать Туристов очень мало Так что такое время можно приезжать Спокойно на отдых Не будете напрягаться шумными толпами Китайцев, иностранцев В общем, кто хочет приехать Ну, единственное, что погода Кстати, здесь очень много Зоопарков, вот есть стрельбище Можно с лука пострелять Водопады тоже присутствуют, но я на этой части острова их не изучал потому что уже было поздно кстати вот этот вот отель неплохой я в нем один раз останавливался но единственное там конечно балконы немножко неудобные сделаны а так в целом можно посетить его в общем мы едем сейчас парому, а, чтобы переправиться уже на материк. И на материке мы заедем с вами. А, вот у нас слоны. Ферма Слоновья. Здесь погонщики. Можно заказать, покататься по джунглям на слонах. Так что все в одном месте. А, также вот есть вот забыл называется, можно, в общем, на гору подняться, а потом спуститься на тросе, в общем, или как там правильно, на Тарзанке. Все, в общем, мы едем сейчас с вами на паромную переправу, и там уже я буду смотреть, как нам лучше в сторону дома, чтобы это все было по пути заскочить, попробовать. Кстати, еще раз повторю, Открылся здесь Теско, потому что первый мой приезд я его не видел Его не было И открылся также макроторговый центр То есть Качанг расстраивается, расширяется Ну не сам остров расширяется Расширяются постройки Улучшается инфраструктура острова Вот единственное, конечно, вчера казус был Это аэропорт почему-то мне выдала карта Maps почему я так и не понял так что может быть он здесь раньше и было говорю может быть собираются его делать и очень внимательно смотрите на дороге везде знаки что ходят слоны аккуратно ладно поехали ребятишки so It was built to break Off the handle How'd we get to this place? We're leaving Everything behind the new And exciting feelings But I won't leave you Will everything we know Be lost and changed for some Down, I wanna live right now. I'm not worried thinking about tomorrow. I'm feeling everything I need from you. It's all I'm believing I know you're feeling too. Will everything we know be lost now? Девчонки, мальчишки, мы приехали уже с вами на обратно на пирс, который нас повезет на материк да, Машины вот в три ряда здесь устанавливают, а вообще бывает даже и по пять рядов, потому что еще два дополнительных. А для пешеходов отдельная зона выделена, то есть они заходят там, покупают билет, не знаю, сколько он стоит, правда. Ну, на машину также вот с меня взяли 200 бат за одного человека. То есть, если бы были пассажиры, еще бы взяли дополнительную плату. А пешеходы проходят здесь и могут уже сразу идти на паром или там также ждут очереди. А, нет, вот у них турникет стоит. Они там проходят. Здесь также можно, пока вы стоите, ожидаете, когда начнут запускать машины, взять кофе какой-нибудь, Напитки похладительные что-нибудь перекусить, пожевать. В общем, в плане еды в Таиланде это, конечно, вряд ли вы скажете, что проблема. А, сигареты Winston 100 Camel 65 это какие-то новые, потому что, скорее всего, такие же, как Winston размером. В общем. Сейчас поедем в сторону дома, но по пути, говорю, у нас еще будет один или два маршрута заездом. Вы все это увидите. Так, Ну что, девчонки и мальчишки, мы приехали в национальный парк. Название, что-то не могу понять, что за название. В общем, вы читаете название. Вот название выглядит. Вход взрослого человека 200 бат. Работает с 6 утра до 5 вечера. И мы сейчас с вами пойдем посмотрим. Здесь должны быть пещеры вроде бы. Так что мы сейчас пойдем посмотрим пещеры. Пойдемте. С ребенка до 15 лет под 100 бат стоит. И в общем, при входе в парк уже начинается водопад. То есть я отошел буквально метров 20-30 То есть это вы видите. видите И уже водопад начинается Ну пойдемте дальше а, Водопад сейчас немножко грязный Скорее всего недавно вот, Ну все, то недавно Вчера, сегодня а, прошли дожди И здесь в водоемах а, есть рыба Рыбу ловить нельзя знать Если нырять Тоже нельзя И еще один знак какой-то непонятный Кормить, по-моему, нельзя рыб, так что не кормите, чтобы не было проблем у вас потом с служащими, с охраной. Можно подойти к воде, но кормить не надо рыбок. В общем, мы с вами идем дальше сейчас. Так, в общем, девчонки и мальчишки, представлена карта, и мы сейчас с вами, скорее всего, по ней пойдем. Вот именно так она проложена, и обратно живем мемцы. Здесь какой-то храм, почему-то я здесь не вижу пещеры никакой. Пойдемте. Узнаем, здесь маршрут. Вот а, был я. В общем, здесь вот такой вот мост сделанный через на водопад. Очень шумно, но интересно и красиво. И дойдем до самого начала водопада, откуда он прям а, падает вниз в так, Ребятишки, в общем как я понял, здесь также можно арендовать а, дом, ну маленький И остановиться с ночевкой именно в этом парке Всю информацию я выложу под видео, где забронировать, сколько это стоит, чтобы у вас было понимание можно сюда или нет. Общем, девчонки и мальчишки, мы наткнулись на первую преграду. Почему-то запреща... запрещено а, проход дальше. Запрещен проход дальше. Не знаю почему, с чем это связано. И придется нам идти обычным маршрутом по асфальту. Так что... Сейчас попробуем узнать, конечно, в чем дело. Но вряд ли нам что-то объяснять. И мы вряд ли что-то планете. Вот такой вот бунгало можно также арендовать, как я понимаю. Так что кто захочет поспать, отдохнуть. Ну вот непонятно, если он работает до 5 вечера, а после пяти вечера, то есть в пять часов надо будет съехать отсюда, получается. Так что я постараюсь узнать информацию, именно связанную. Шлешкой Курить нельзя на территории Но это как обычно Но на самом деле Есть очень большая влажность, ребят Так что По поводу курения сигарет Тяжко будет, кто курит На собственном опыте говорю В общем, девчонки и мальчишки Как я понял, судя по карте Это заповедная зона и с разных сторон можно заехать на разные водопады. То есть посетить можно их хоть несколько. И очень много сейчас отдыхающих. Сегодня у нас суббота. Есть какие-то даже озера рядом ну, от этих водопадов образованные. И мы сейчас пройдем через двери, посмотрим, что здесь у нас. Очень много запрещающих знаков именно, что нельзя. Курить нельзя, распивать алкогольные напитки, нельзя кормить рыб, нельзя стоками ходить. В общем, быть очень аккуратным и внимательным по отношению к себе, в том числе, и к окружающей среде. И, конечно, плохо, что там маршрут закрыт. Там довольно-таки, я думаю, было бы интересно походить, поснимать. Здесь искусственная да, завод сделана, потому что накидали камней. Ну, честно, уже жирковато становится. Не жарковато, а душновато. Потому что дожди прошли и большая влажность. Ну, Пойдемте с вами дальше, посмотрим.